Молодые люди, всем здорово Это новый ролик, и на самом деле эта рубрика закончилась уже год назад Или полтора Но я решил ее восстановить, но это не рубрика Это просто интересная катка против бустера И некоторые вопросы в конце Мы давно хотели с ней поиграть, но уже играли давно, где-то год назад И результат получился вроде 16-12 или 13 в мою пользу Блядь! Да. Нормально сосуды Мы решили посмотреть что будет еще раз если переиграть но сейчас у вас на экране статистика того сколько ютуберов со мной играло и сколько из них я выиграл статистика очень приятная, и я очень хочу восстановиться в этой дисциплине у нас еще огромное количество игр запланировано с про игроками надо потихоньку ее дописать только олды помнит вот этот ролик который у вас на экране я уже заснял три выпуска с Доси, с зевсом и с Akindor. две из них я выиграл но осталось еще 27 игр ну а кто эти игроки прямо сейчас на экране погнали да, наконец-то я могу сказать тебе точно, что это будет. Я до сих пор его не закончил. осталось еще сыграть, наверное, с половиной или больше. Поэтому посмотрим. Главное, чтобы было бы настроение и уверенность в том, что у меня будет все получаться. А имка против бустера, БУ3 полетели. Начинается первая игра. Это БО3 против мистера Бустера. Мистер Бустер, бля, меня только что никто и не называл, блядь. Так, я, я, у меня тебе хочу, я, я тебе хочу напомнить о том, что мы с тобой играли уже им Да, да, да А ты помнишь? Да, ну это мы несколько раз играли, по-моему, раз-два или три а играли Один раз играли один-один, и во второй раз два А играли. кто у тебя на лотарке? Мой главный администратор по супер а, Красивый Да, он на меня похож Согласен На самом деле эта рубрика уже должна была закончиться Она вообще закончилась Но с тобой я хотел бы записать я слышал, ты играл против Паши Бицепса. Все, верно. Сколько ты времени ждал от него ответа? Слушай, я. Я, так, я когда я ему первый раз сделал вот этот видос мой, типа, то, что я вызвал его. То есть я, я тогда ждал, а потом просто забил. То есть, и все. И после этого он сам написал уже. Через спустя год. А, сам? Вау. Да, да, да. То есть, то есть я ему уже ничего не писал, это все он. Как он вообще Я играет? бы честно выиграл бы 2-0, блять, если бы не АВП-карту, он на ОП хорошо играет. Ух, хорошо. Не, Паша с красавчик, легенда, лютая, мне всегда он очень нравился вообще, такой, знаешь, типа для меня кумир в киберспорте был а сейчас кто? Сейчас нет Сейчас никто уже не вдохновляет, потому что нет такой, знаешь, типа цели, на нацельности прямо лютой на киберспорт А что, Тагинке часто играешь? Нет, рез, редко, я хочу сейчас все возобновить эту рубрику наконец-то, я уже, я же должен с каждым проигроком сыграть я обещал до mm -hmm. 2 года назад. До сих пор это не сделал. Сыграл с 10, кажется. Я проиграл Я Кендур, и все, я, я слился, я потерял дух. Кому проиграл? Я Кендер. Он очень а -а -а. жесткий. Только он хороший игрок, бля. мне не стыдно проебать. А что я думал, не знал, проебать? я не знал, что он хороший. Я когда играл с ним, он просто играл. Так не, вот, ну, он всегда хорошим игроком на самом деле был. Он э, всегда очень прикольно двигался, просто типа именно планя иму он вообще продажи в ловитый. Где схожешь, помолчу, блядь? <laughs> да, не нормально. Ай, блядь. А я же тоже АИМки перестал играть. Я просто понял, что на, ним, на них всем похуй, да? И все говорят, блядь, да это имка, ты лох ёбаный в игре, блядь. Типа, ну ты такой думаешь, блядь, ну а может быть он прав, сука. Это очень обидно, знаешь? Ну потому что это единственный, в принципе, вариант, как можно разобраться, типа, один на один в Не, ну, можно на карте, на обычной, конечно, ебашь. Не мог себе нормальное оружие никак взять. Держи. Держи. Так, мы летим вторую. Давай. Небольшая рекламная пауза. Сейчас мы крутим барабан на джудропе и здесь падает большое количество всяких бонусов. А призов мне падает буква О. Собрав все буквы, у меня осталось только Д. Я смогу получить супер бонус от 500 до 10 тысяч рублей. Я вожу промокод Шок Гигант и кручу барабан еще раз. Это все делается бесплатно, поэтому вы можете также попробовать. Промокод на самом деле ограничен, поэтому поспешите. АК47 Ягуар. У меня плюс два приза. И мне падает 347 плюс 479 рублей, я продаю все. Если что, сейчас работает зимний скинопад, и если вы делали депозит от 23 декабря, то, возможно, у вас сейчас есть полученный приз. Поэтому зайдите, посмотрите. Если нет, то есть еще время, то 1 марта за депозит получать а, деньги. У нас 4700 на балансе. Кручу мистер кейс за 2300 рублей. Падает 1300 плюс один токен. Вот такие вот дела. Ссылочка на джидроп дроп и на промокод, который дает возможность прокрутить барабан во второй раз подряд, есть в описании. Начинается вторая карта. Сейчас Слава запланировал стрим-хату На 14 дней Слав, ты не дикий? Да, пацаны, будет стрим-хата, который 15 дней пройдет А можно говорить, что у меня на канале? Да, можно, <laughs> но не на моем а, Вот Пройдет у меня на канале, на моем твиче и мы там с Эриком кое-что для вас тоже прикольно придумали, я надеюсь он согласится Да, я буду 19 февраля, да, я, сог... я согласился, я буду 19 февраля на э, мероприятии стримхата Поэтому можете ожидать а, насчет того, что там будет и какая будет моя роль, я не буду рассказывать Но у меня такой вопрос, стримхата будет с 12 до 20:00 каждый да, день да, в да, неделю да. Every day, every fucking там будут у тебя стримеры, как в итоге они да. будут стримить свои стримы. Ну, слушай, потому, каждый что... будет в свое время стримить, либо параллельно нашим стримам. Параллельно, все Да, параллельно устрачно. нашему стриму точно. Я тебя услышал. Как твой режим, Амонгас? Мы сейчас добавляем новую карту. Внимание. Ебать, да ну нахуй. она будет в Амонгайсе. Представь, какой хай будет. Бля, это вообще full А Ай-яй-яй, -я. зажими за контроля, улетел куда-то, то блядь. По голубям насадил. Ой, НС Быстренько щелкнул, слышь да. В инстаграмчик, так сказать, сори заснял Через 24 часа исчезнет О, бля Уф Джи-джи <плодисменты> Оттрахал Ну, получается 2-0 Слава Я хочу тебя спросить пару вещей Я у тебя полное интервью не буду брать Потому что у тебя уже все взяли вот, Расскажи, пожалуйста, ты сейчас Занимаешь лидирующие позиции На Твиче, ты за год Добился того, чего Не добиваются многие Олды на Твиче, какие у тебя эмоции Какие у тебя мысли, заслуживаешь ли Ты этого и есть ли у тебя план что делать в 2021 году. Слушай, ну эмоций никаких, просто продолжаем делать, делать то, что делаю. Вот. Заслуживаю ли я этого. Мне кажется, так же, как и любой другой заслуживает, кто будет ебашить, типа что-то придумывать, типа и так далее. Вот. А какие планы на 2021? То же самое, что 2020. Буду ебашить стараться. Ты говорил в своих видео на стримах о том, что ты открываешь клуб. Прошло уже много да. времени, нет никакой инфы. Он будет? Да, да, да, да, да, он будет все верно. В Москве? Да, в Москве. А какого размера? Сколько компов? Слушай, это будет большой компьютерный клуб, это будет типа компьютерный клуб, э э э совместимый с лаунжем. Вот, Там и кухня будет, и все такие моменты. Размеры пока мы ищем аренду. То есть пока все в процессе. Значит, а, на то есть стоит. клуба вообще нет? Нет, клуба нет, не строится. Еще. Это просто еще идея? Да, да, да, да. Тебе будет Паша помогать в этом? Не, у меня есть партнер, я не хочу пока ими называть. Ну, паша тоже помогает, да, естественно. Но я бы сказал, что большая часть работы именно партнером будет. У тебя есть GTA 5 сервер Majestic. Он. Ты ожидал от него таких цифр, которые ты сейчас получаешь? <пет> а, ну, я ожидал больше, но для того, чтобы получать от него больше, надо делать больше. Там такие условия, грубо говоря. Вот, но пассивный доход в любом случае, типа всегда приятно, круто. 15 февраля. Боишься ты этой даты? Тебя забанят, если что. Ну и в плане бана нет, не боюсь. В плане ожидания от стримхата боюсь, да. А насчет Эвилона, он до сих пор в бане. Есть ли новости? Что будет с ним? Слушай, ну это я сообщать не могу, это вот надо от Вади ждать. Если его не будут разбанивать, есть ли шанс того, что вся компания пойдет на YouTube? Либо на да какой-то другой площадке. Я даже думаю, в этом даже смысла нет. То есть э, у нас как работает? Ты же, если, ну, я не знаю, ты в курсе нет, мы же расписание не стали менять. Mm -hmm. Вот. И каждый раз, когда я завершаю стрим, типа я говорю, что типа кое-кто другой его включает. Вот. И, пацаны, это же как перегонка трафика. То есть. Честно, YouTube вообще полная хуйня. То есть, я правильно понимаю, что. Для стримов. Да, для стримов. Для роликов это шикарная mm -hmm. платформа. Для роликов. Ну, да, это... Нереально чат, хуйня, как-то, ну, знаешь, ну, можно, знаешь, одним словом сказать, просто платформа оптимизирована не под это, под платформа под видео. А, я всегда за конкуренцию, и очень прикольно было бы, если бы YouTube стал бы развивать именно стриминговый свой сервис. То есть не, я, не факт, что я уйду с из-за этого, просто конкуренция всегда пиздата, она заставляет одну из сторон двигаться. Какой был последний момент, когда ты перегорел? Ты почувствовал, что позже не хочу, устал? Слушай, да это... Прям так глобально, ну, давно уже был, наверное, может, месяц полтора назад-два. И как ты вот. вышел из этой ситуации? Слушай, у меня это однодневная ситуация, спать лег, проснулся за новая жизнь. То есть это больше, знаешь, как-то, я не знаю, на каком-то из разряда -за на уровне нейромедиаторов, знаешь, там, серотонина, блядь, недополучил в этот день, проснулся с говном в трусах, так сказать. И везде ты себя чувствуешь так попущенность с конца. Вот, а на следующий день просыпаешься и понимаешь, блядь, дядь, ты красавчик, нахуй, ебашь дальше, блядь. Типа, ты делаешь пиздатую вещь, ты поднимаешь людям настроение. Потому что я реально слышу сейчас такой фидбэк. Это круто. Какая сумма в месяц тебе подходит для того, чтобы выжить, ничем себе не отказывать э и комфортно э прожить месяц с девушкой? А, слушай, тут такая тема, что чем больше ты получаешь, тем больше у тебя запросов. Это нормально так и работает. Ну... ну, открой сейчас, не знаю, ты можешь открыть, посмотри, сколько ты потратил за январь. Какая сумма? Давай, давай. Сейчас скажу. Сейчас за январь я потратил... Моя ставка 340 Ну близко, 272 И вот за неделю получается Со 2 по 9 февраля 119 тысяч Ну короче, 300 370 где-то, 380 380, да Ты На что? Как это работает у тебя? Брат, уебки, бля, ебаные, нахуй С кем, сука, верните деньги, твари, блядь э, Каравай, блядь Трогай, блядь, все нахуй Да блядь, все время за всех оплачиваю, блядь Меня а потом никто не скидывает, нахуй Вот как Да Неприятно Я помню, блядь, я пришел мы, я говорю, Мы пришли в ресторан к Моргенштерну, блядь Всей компашкой после турнира Бустер Да, Virtus.pro А, Вирус mm -hmm. а, Virtus.pro, Virtus. да Блядь, и э, все покушали 77 тысяч, блядь В итоге мне всего лишь скинули 5 тысяч, нахуй Мы все понимаем, что это образ Ну, понятное дело как... Не, ну как, знаешь, типа, как образ То есть, э, с криками, блядь, естественно, я не хожу То есть, по улице там не ору, блядь э... Вот, а так мне, блядь по, ну, типа, если касаемо шуток, именно стиля шуток, то я, типа, в жизни так шучу, то есть. Да, насчет криков и так далее. Не было никогда ну, мысли не, не. о том, что, блин, надо с этим уже скоро заканчивать, надо находить более э, серьезный подход, чтобы аудитория была Слушай, постарше? не, наверное, нет, никогда не было. То есть никогда не было даже, ну, мысли о том, не, что... В мыслях, в мыслях, может быть, было, я думал, блядь, может быть, типа, надо помечь, кричать, а потом я понял, что... Блять, то есть, я честно, я стримлю, да, может быть, это образ, но это образ, я благодаря нему живу. То есть, в плане того, что он, знаешь, он, он мне помогает, это прям от душа. Знаешь, это то же самое, что выйти, в, типа, в лесу покричать. блять, я, я все эмоции выпускаю, я вот постримлю, блядь. Я, может быть, я уставший, да, такой, типа, уже становлюсь, типа, чуть-чуть, да, типа, покричал там, типа, энергию высрал, блядь. Вот, но мне так хорошо сразу становится. Я понимаю, что этот образ, он мне только на пользу идет. То есть, я, я реально психологически очень-очень хорошо, знаешь, прям расслабление такое я, поэтому менять не хочется, потому что я хуй себя хуже сделаю Мне по кайфу орать, типа, и так далее а Касаемо шуток, типа, я очень люблю шутки про сперму, про пенисы Я их везде шучу, это никак с образом не связано Это мои любимые шутки Окей, у тебя сейчас Ауди Ты ее покупал, да. когда еще не, не было выстрелов В феврале 2020 Да, у тебя тогда было зрителей по тысяче две, три и так далее Да, да, да Что будет следующим и когда? Ну, видишь Скоро. не могу сказать. Ну, моя ставка Хуракан. Не знаю. А, ну и попал, значит. Не знаю, не знаю. Ну, да, я попал. Ну это будет короче аудио, сразу говорю. Ну, Хуракан. Ладно, будем ждать э, новостей. Ну, если что, на Хуракане прокатаешь. Я никогда не катался. Хорошо, Вартан. Да, Слушай, у тебя у самого машины нихуя на самом деле. Она ну, и не... Хуракан может заебать. Да, ну, 0, возможно, но ощущения там совсем другие. Но это прям гиперкар. Да, да, да. Я базарной. Я катался У... тоже на всяких аудюхах, там вот R8, Huracan, блядь, блядь, неописуемые ощущения, вот эти... то есть это реально, значит, и Ferrari катался, то есть это реально спортивная машина, да -да -да. то есть это, значит, это не гражданский автомобиль uh -huh. со спортивным мотором, это именно по спорткар, гиперкар, да. Суперкан, это охуенная машина Окей, okay, будем ждать, я очень рад, что у тебя все получается Ты реально работаешь Можно сказать другим словом матным Но не буду выражаться Спасибо тебе Хорошо. большое за игру Спасибо тебе большое за эти... Тебе спасибо, что позвал Бартан, долго не могли сыграть Вот, ну, наконец-то, Да, месяцев сколько? 6-7 Ну не, ну не 6-7, конечно Ладно, месяц тварь. Ну месяц, да, да. -то. Тоже меня так это Попустил слегонца Ну месяц, да, где-то Ладно, спасибо. Ребят, спасибо большое за просмотр. Да, брат, тебе спасибо еще раз. Давай. Все, пацаны, ставьте лайки Эрику обязательно на канал, подписывайтесь, колокольчик, нажимайте на Кибершок и играйте. Отлично. Всем пока. Совет посмотреть ролик, который у вас слева на экране. Пока.